Проблема создания семьи сейчас достаточно актуальна. И многие люди жалуются о том, что эта проблема, невозможно найти человека, невозможно удержать отношения и подобные вещи. Причин этому, наверное, очень большое множество, и это не одна. Но у меня появилась идея рассмотреть одну из них. Заметили, я с этого начала. Проблема создать семью. Так вот, если мы рассматриваем семью как проблему, если мы рассматриваем, что отношения – это проблема, если мы рассматриваем, что в семье нужно очень трудно вкладываться, достаточно проблематично найти и время, и силы на отношения в семье. Потому что семья ⁇ это постоянные отношения. И таким образом, когда мы рассматриваем семью и постоянные отношения в качестве проблемы, я не видела людей, которые хотят проблему, ну согласитесь. И тогда у нас возникает... Очень удобная вещь. Мы не можем создать семью. И знаете почему? Ну нормально, конечно, мы же не хотим проблем. Я видела людей, которые семейные, и они говорят, ой, семья – это счастье, туда хочется возвращаться, там здорово и интересно. Конечно, тогда у людей семья есть, и тогда они живут в мире из согласий. И по мере поступления они решают какие-то семейные неурядицы. А когда человек изначально э, создал себе в голове сложный образ, как я часто шучу, в голове русской женщины, семейная женщина, это женщина в халате с бегузями, с поворежкой, обязательно с борщом, и это противоречит ее 12-часовому рабочему дню, то отношения не складываются, семья не создается и подобные вещи. Что я предлагаю? Я просто предлагаю убрать слово «проблема». Очень часто люди создают проблемы там, где они даже не пробовали. Буквально вчера был звонок. Я сказала, что делать, и очень частый ответ. «О, а если она сделает так? А если они сделают так? А если...» На что я сказала простую фразу. «Вы не пробовали» очень часто люди знают ответы до того как они что-либо делают. И знаете есть в народе поговорка не так страшен черт как его малюют. То есть ту проблему которую вы создали тут, возможно ее в жизни просто нет. Попробуйте, вы просто не пробовали. Как я всегда говорю, в семье без любви делать нечего. Я видела людей, которые хотят договориться, хотят хороших отношений, в принципе можно пожить вместе, у них ничего не получается, потому что семья, отношения – это действительно любовь. И это в любом возрасте любовь. Либо вы любите, либо не любите. Без любви в семье делать нечего. И семья без любви, наверное, это действительно проблема. Потому что мы ходим по улицам и видим очень много людей каждый день. Попробуйте с каждым из них представить себя в семье. Это же тяжело. То же самое происходит, когда вы считаете семью проблемой. Если вы даже любите человека, но уже в голове вы для себя поставили очень много проблем. Дети – проблемы, жена – проблема, муж – проблема, родители жены и мужа – проблемы и так далее. Просто убирайте слово «проблема» и вообще фрейм проблемы из своей головы. Поговариваю, что нам не дают испытаний больше, чем мы можем справиться. Мы имеем то, что нам дано, и то, что у нас и так будет. Семья – это счастье. И если вы видите негатив в чужих семьях, это не значит, что это будет у вас. Вы, человек, имеете право делать то, что вам хочется. Вы имеете право создавать свою семью по своему образу. А когда вы посмотрели на те семьи, где есть негатив, то тогда вы поняли, как не надо. Сделайте так, как надо. У вас все в ваших руках. Хотите счастья? Наслаждайтесь этим счастьем, создав его самостоятельно. Никто не знает, как выглядит ваше счастье. Вот почему одному нравятся беленькие, другому черненькие, третьему полненькие, а четвертому худенькие. Мы все разные, и вкусы у нас тоже разные. И счастье разное. Убирайте слово «проблемы» из своей жизни – но сначала из языка.